Пять минут назад отрахал углепластик. Я видел углепластик, это просто мерзость. Пять минут назад, как с углепластика, стрелял я в бабляне. Алтен, углепластика, спаны, голубой углепластик. Алтен, дын, углепластик, золотые углепластики. Ельтики, недостоенности чего? Ты мой углепластик. Елеми, я не могу выговаривать этот текст. Угле-пластик, угле-пластик, угле-пластик, угле-пластик, угле-пластик, угле-пластик, угле-пластик, угле-пластик, угли пластик угле-пластик, угле-пластик, угле-пластик, угле-пластик, угле-пластик, угле-пластик, Я иду с убивать всех моих хейтеров, потому что я... Крутая водичка. Привет, братан. Привет, братан. Блять, что вообще происходит? Я видел углепластик, пластика, это просто мерзость. Пять минут назад, как суг, где пластика пять. сделал пять отверстий. Ну, пять минут назад я купил новый скинчик. Нет, ровно пять минут спустя потерял я угли, пластик и теперь это навсегда. Уебать. Ать, ать, ать, ать, ать, ать, ать, ать, ать, Углепластик уеба. -а -а -а -а -а -а -а, Углепластик добывать. Но им пиху я не куплю. Потому что долбаю. Скорб. Котик, котик, полосатый. полосатый. Он пушистый и усатый. И усатый. А еще читает книжки Для кого? Для серой мышки Есть у котика секрет Он совсем не ест конфет Что же любишь ты, дружок? Отвечает порожок. Покажи-ка, котик, лапки Что же это за царапки Котик когти выпускает, если кто-то обижает Раунд!